Всем привет, друзья! С вами я Хрустик Шелест. Сегодня мы проходим игру под названием Lost Ruins. Меня что, сюда призвали? Э, ничего не помню, вообще ничего. Нужно смотреться. И да, ребята, прохожу я не на обычной сложности, не на самой легкой, а на режиме ведьмы. Ведьму. Потому что режим ведьмы самый сложный. Знаете почему? Потому что я буду использовать только магию. ТОЛЬКО! запомните это самое только. Вот, видите, он тут только магия. Ага! Прикол. Щит вечный. Прикол вечный щит. А у меня хилится что-нибудь будет. Давайте сейчас посмотрим, что тут есть. Масляный шарик. Воспламенение. Эээ, то надо. Угу. Колпак ведьмы. Аксин взрыва минус 40%. Останавливаюсь плюс 1 ману. по эффектом масла. Останавливаюсь плюс 1 ману. Ммм, отлично. О, да это неплохой такой. А это? Ну да, ладно. Соглашусь, у меня это Ну, я записываю вообще примерно на, ну, может, не на десяточек. Ну, короче, до первого босса. Ну, Ребята, извините, но этот сюжет, ну ладно, я ради вас сейчас, сейчас прочитаю, смотрите. Вокруг одни зеленые монстры, пока я прячусь, но рано или поздно они меня найдут. Хочу домой, хочу поесть маминой еды, но я не помню, не свою адресу, не вкус домашней еды. Я даже не помню, как выглядит мама. Что со мной случилось? Ну, типа я это читал, поэтому, поэтому можете меня не трогать по поводу, почему я ничего не читаю. Потому что мне реально скучно. Вот, ну магии нету почти, поэтому я уверен будет сложно, а что это за такая магия ну, кстати? поедам. Надо только шариками масляными закидывать его после вкусия. Ну да, я чувствую. Чё? На. На палец. А вы думаете, я офигеваю от того, что это так имбово? Нет. Я офигеваю, что у меня мало хп. Подождем. Папа, спасибо. Папаша, что подарил мне 3 Логан. Чёрнадцать двадцатого века. Ну, короче, ребят, я сейчас не за своим компьютером, который плохой. И он почти ничего не тянет с ТП по записи. Нет? Да. Я даже не замечаю, честно говоря. Вот, короче, смотрите, М -м -м, это тупик. Я вижу отверстие, через которое можно пролезть, но как обойти острышку на полу? Я думаю вернуться не позднимо к девяностому. Что же делать? Рискнуть попробовать пролезть через отверстие? Я умею. Урок. Тихо, больно. Роли, роли, роли, роликс. Ну просто там связочка такая прикольная. А чем это бить? Роли, роли, роли, Да, блин. Да ты заколебал. Смешно. А, -а, -а с. На палец. Честно говоря, это сложно. Ну, точнее сложнее, чем я думал. Просто вот это вот очень сложно. Оно даже не горит. Это же невозможно, все. все смерть начинается сразу. М -м -м, понимаю. Будем ждать, пока это погорит. М -м -м. Да я. А! А мне плевать. Вот это плюс, согласен. Ой. Неприятно сразу к боссу, почти, ну почти сразу к боссу идти. мне это не нравится, не. Плохо, плохо. Я ты крыса. На полицию. На полицию. На полицию. Ну Плохо. Не плохо. Так мне плевать. Отвинься с места. Я тебя буду очень благодарен, если ты с места двиня. О, все просчитано, ребята, я понял. Спасибо. Что-то хоть что-то просчитано. О, везет, огненный снарядик. О, повезло, повезло. Спасибо, папаша, что подарил мне этот треноволокон черного цвета 20 века. Ну да, ну да, хорошее заклинание, скажите, ребят. Мы хотим, оно и требует 0 маны, но... Ну, Кажем так, оно требует 7 маны, но... Ты шутишь. После усилия... Да-да-да. Сколько он увидел? Да. Уже 6 минут, а я только тут, блин. Плохо. Я тупой, да, да. Даже не спрашивайте меня. Хм, за мою мега-логику. Это Беатриса, да. Я, ребят, не буду никому ничего спойлерить. Первое будет до буса, да, пройти. М -м -м -м. Полезно. Сейчас я вам покажу, насколько для меня это полезно. Сама полезность. Только еда, броня и все. <смех> сама. О, вот мешала, видно. У это, это ну, есть. ну Обойдешься кустик. Не... вкусняху такую-то, а не топчик-то такой. После вкусе... Да, ребят, на это забейте, я проходил уже один раз, просто фу прошел, мне лень, я не записал, тем более, поэтому у меня есть уже и такие режимы. Если вы будете проходить, у вас таких режимов не будет, если что, потому что надо сначала просто пройти игру. Поэтому, вот, чтобы вы потом понимали. Они спрашивали, о, Костя, ты что, в зонку грузка, у тебя у меня такого нету, а у тебя такой есть? Нет, я просто уже прошел один раз и говорю. Так, ну, не лень почитать, она тут, она тут ничего, ничего не говорит. По себе знаю, не бойтесь. Вам это не будет, это интересно. Опа! Там, короче, она... Ничего такого. мне ну, лень что-то делать. Поэтому, ну, потому что это спидран. Ну, что, типа, спидрана, она... но... Я стараюсь спидранить эту игру. Поэтому да-да-да, ребята, я делаю что-то типа Дрима, только в настоящем мире. Да-да, ребята, дрим, дрим в настоящем мире существует, не бойтесь. да Опа-на. Дрим в лос существует, не бойтесь. После Послевкусие глистов. Ммм, вот это уже неприятно. Тихо. Живи, братан. Повезло. Угу. Mm -hmm. Очень. Сама Костя. Хоть ты сам себя чуть не убил. Да, да, да, Костя. Ты чуть сам себя не убил. Тебе не кажется, Костя, что ты сам себя чуть не убил? А? Раньше же я мог на огне поливать. У меня же было раньше плевать на огонь, но я чуть не понял. Ну, короче, как вы поняли, что вы тоже ничего не поняли. Короче, я что-то сам даже уже ничего не понял. На палец. После вкусие Гристов, братан. Удачи жить. На палец. Тихо. Неприятно. Она. <связать> а, кстати, щит. А, я думаю, почему? Щит. Щит такая штучка. А, понял. Иес! Думаете, мне плевать? Думаете, мне не плевать? Мне настолько плевать, что он так ненесневый. А ей будет приятно. На палец. Опа, она. Опа. Что такая за фигнюшка? У меня посадили огромную ложечку по пламени. Ага. Только я не уверена, что у меня немного, потому что она от огня, и всего вот такого у меня... Мне не нужно уж, и так не чувствую. да-дам. Послевкусие, опа, ну что они проходят по этому тайну. после Послевкусие, опа, я не буду сразу идти, потому что я умру. Блин, урон от яда это уже считается, Вот урон от яда уже считается. И это плохо. А у меня... Вот так лучше. Ну, мне рогатка, если честно, бессмысленная. Я просто ее беру, чтобы продать. Да. Разве так не делают большинство игроков, которые играют за убийцу там-то? Нет. Угу. Скажи, нет. Ой. А, не, это призрак обычно. Мммм mm -hmm. Они мне не так сильно нужны. Чуть не обосрался. На палец. Ч. Опа, достижение новое мастер ловушек. Спасибо. Я не так сильно занимался ловушками, когда проходил в первый раз. От меня такое, офигеть, как редко услышать. А, первый скоро еще заработаю. Ладно, на это, наверное, будет конец первой серии, потому что мне лень долго ходить игру, потому что я все знаю. И, может быть, я тоже хочу в эту игру. Ну, короче, удачи всем и пока!